Как вот объяснять людям, что ты до этого забросил? Это что такое было? Я не помню, что сегодня ручей без рыбы. когда который пою. <смех> у нас нет ружья. <смех> у нас такого... <смех> Ты меня напугал, у меня там, по-моему, хватка была. Я притормозил. Они а до трава. Повезу тебе. Я же поспор... Будем отплывать тихо. Не бойся, не бойся. Трюка только не шевелись. Они пьют воду из под крана. Так интересно, кто у меня камера увидел? Да мы не шевелимся. Мы просто плывем. Это коряга. И крути весом, всё, и в не, не надо не вынуть. надо делать ноги. Надо делать ноги. Нафига ты палку перекидывал справа налево? Нужно угрожать животному, иначе животное не пойдет. Тихо, не шевелись, они пока здесь. Умная лосеры, да? Видели лосей. Два штуки. То ли мама с теленочком, то ли папа с мамой. Так и не поняли. Ну, здоровые такие. Попили водичку, вот здесь, где мы кушаем. Наверное, вкусный. И тихонечко пошли наверх. Да, посмотрим. Мы старались не шуметь, но? Он нас заметил, гад, понимаете. Да, да. Здоровые камеры. Она бы мяса хватило надолго. Да, надолго, <смех> да. А еще я поймал маленького шнурка. И после меня Андрюха имел такую возможность лечиться Там на 2,5 килограмма еще кабла. Да, ну, да Больше Вот здесь она ждет. Мы сейчас отметим маленькие щупачка и сейчас мы ее. Тут может случиться всякое разное. Я же этим самым воблером-то под, подгребаю, Вот сейчас будет ударчик. Чик! Я такой бас такой воблерочка. Да, панорама сменяется, меняется. хочешь может стоять не надо чтобы она стояла, надо, чтобы она ловилась где-то ощущение, которая такая бам-бам-бам-бам-бам да, да, да Да он жать хочет, у него все пропадает вся интеллигенция ему. Видите, такой уже не летний. Блин. Летняя рыбалка или как? Глухомань, да, Андрюха? Да. Никто не ездит, и только летают. Заинтересантов, так сказать, очень много, и, и проблема поэтому так не просто решается. Там, где большие деньги, там всегда сложности с решением. Ну, тем же самым местом. Ама, а нас там уже нету. Рыбаков ну бы, блин, делать какие-нибудь акватории для себя рыбаком, для себя рыбакам. Но... Либо просид, либо прозевал, либо что-то такое, да, прозевал. Было? Было, было. Вот откуда тянул, вдоль берега. И так, конечно, уж вот так вот. Вот так, вот так. Так. Тут глубина была. Что, замыло, что ли? Можно, там можно, смотри. Попробуем. А держи. Да, попробуем. Да, она отпилина уронена и все, блин. В чем видно, что пили это неправильно. Дальше богу бы лучше. Не, надо, ну, наверное, не проползти. Ну, нас же не остановишь такой фигню, правильно? Синяя глина Вот ну, тут видишь какая каменная грядка А вот тут по моему и дырка блин, под нами вот. Ага. Ну, еще отпили на еще-то. Так сейчас да. где, блин? Вон даже из первого запила. ну вот теперь уже следующий будет уже большие перекаты Тенького. шапочки там сидит для... доль тавочки чик Это была минутная зарисовка островок, островок перед Тенькова. А Духа только что тут все обполаскал. Пока я тут видео снимал говорит, говорит, Саня, может тебе повезет Я думаю, что нет Нет Это там нет. никого Это говорит директор этого водоема Мы еще раз забросим Прямо в тревогу Всем привет! Островок, которого на карте нет Есть островок Ямал, а это Супер Ямал Хорошая шок Скоро будет тенького Камушек Костинка. Костин камень Кто хочет узнать, почему это косень камень, смотрите мои предыдущие серии. Можно было бы ответить на ваш вопрос, но я не буду этого делать. Отматывайте назад. <свят> <свят> В далекие 2000, там, 6 7 2008 годах. За эти 12 лет он зарос мохом, весь этот камень. Предупреждаю. Однажды ваш Костик вас удивит. Сейчас мы будем краску привезти. Костин камень. Майл. Майл. Так, сейчас они включили. Это на место. Я тоже думаю, что нам нужно... Раньше только предложит, да? Гена нас так поставил, в ну, лобкое положение. Давай пройдем, ты говоришь, елка упадет. Давай под ней хоть пройдем. Как нас крутит и вертит. Как хочет. И под елочкой-то мы прошли. Сверх. Сверх. Сверх. Сверх. Сверх. Сверх. Сверх. Сверх. Сверх. уже кого Сверх. Так она должна, но нету Сверх. Сверх. Сверх. Бац! Ой, пацак упал. Видал? Видишь, как я его услышал? Басни, гриби. Задний ход, да, Курс? Он нас ждал Все. Спасение подсака, блин. Идового рейна. Как там, да? тебе очередной. Хотел. Хотел Пошли опять эти места бобровые. Все, может давление поменялось, мы же не знаем. Барометра не возим. Не смеется, что ну вот такая. Точно, вот, ты побольше тут на мотой. Подумал, <смех> ждала. Голову просто фидео. Сидим под Павловской. В народе по Часовинской Вот там раньше стояла церковь. Часовня. Клуб. И наш дом. Да. И наш дом. Долго плыли. Долгожданные щучки. <смех> да, только что поймали щуку. Часто, если не больше, а вот и птички летят, косяки собираются. Это утки, по-моему, они даже не кричат. Там наша елочка. Всем нелим жанам здоровья, горячего чая. Всем добра, и... но без бобров. Бобры нас здесь достали. Миллион. А. И оси ходят. о вот это да скат. <смех> вот Прямо... это горка, блин. Прямо тут. <смех> Они где-то тут живут. Наши.. Это так это они сожгли полоскую. Бобры. На. Да. Бобрами все выхожу. Какие такие рогатки. Надо жить в деревне, чтобы их суть не было. Да может все и обратно и наводится. Не лопату, лопата. Лопата. лопата, лопата, все березы поломаты, вот это лопата, Питер что то хотя бы люди ездят на машинах, может попугали, блин. <говорит> Давай, Андрюха, вытащишь или нет, кого напоследок. Мало <говорит> велес. <говорит> <говорит> <говорит> <говорит> <говорит> прячется очень быстро ты его тащишь чуть помедленнее кони чуть помедленнее лопата осенняя лопата Я все прощу!